На бескрайних прериях Дикого Запада пробудилось зло. В Войне, что собирает щедрую жатву, не видно конца. Смерть шагает по городам, сжимая дымящийся револьвер. Север и юг вцепились друг к другу в глотки, и железнодорожные компании не отстают от них, щедро поливая безблодные земли кровью своих бойцов. Индейские племена в борьбе за свои владения обращаются к древней магии шамана. А безумные ученые строят все новые смертоносные машины, в топках которых горит адским пламенем призрачная руда. Тьма наполняет людские сердца, насыщается страхом и убийствами. Лишь отважным героям под силу отсрочить день, когда ад воистину разверстнется на высоких равнинах. Угрюмые стрелки, изворотливые карточные маги и вдохновенные служители Господа сражаются плечом к плечу с индейскими шаманами и мастерами боевых искусств Востока, чтобы отстоять право на жизнь для всего человечества. Порой даже смерть не в силах остановить самых упорных защитников. Сидлай коня, амига. Предстоит немало работы. Проверь кабуру на случай дуэли в жаркий полдень посреди улицы богом забытого городка. Узнай, что быстрее – пуля или заклятие. Приготовься к драке на крыше поезда или партии в покер, где ставкой станет твоя жизнь или даже бессмертная душа. Тебе предстоит шагнуть в мир духов и встретиться лицом к лицу с величайшим своим кошмаром. Мертвые земли ждут тебя. Кто-то скажет, что близится конец времен. Но что, если сотний день уже наступил?